Здравствуйте, меня зовут Данил, я занимаюсь покупкой и продажей бул-электроинструмента Это такое своеобразное хобби, которое особо денег не приносит а Просто моральное удовольствие И вот, сегодня бы я вам хотел показать редуктор от маркета 969 Основную причину продольного люфта на данных моделях Именно 969 и 969S Ну и устройство этого редуктора Я приобрел две болгарки 969 и 969S 10 11 года выпуска Оба китайцы Из двух болгарок Получается собрал одну 969 s Получилась болгарка практически в идеальном состоянии Внутренняя В идеальном состоянии, внешняя Ну естественно Царапины и так далее ну, Естественно ее продал Вот, потроха 969 Обычной остались Ну соответственно Хочу показать Давайте перейдем к следующей части видео. У меня на столе редуктор от Makita 9069. Довольно грязный. Машинка убитая. А, с нее снят. У машинки выгорела. Выгорела кнопка включения. Причем полностью выгорела. Именно. В прямом смысле. То есть кнопка включения под замену. Задняя рукоятка под замену. Также здесь убита кнопка блокировки шпинделя, поэтому ну, чинить машину не, не вижу смысла. Оставил вот запчасти основные то есть, на замену другие машинки. Было две машинки таких. Одна с индексом С, то есть с плавным пуском. Одна обычная. Вот, это редуктор как раз таки от обычной машины. А преимущество плавного пуска вот, как раз таки на в этом примере видно суть в чем в данном редукторе идет люфт вот такой вот а в 969 он был гораздо гораздо меньше 969 s точнее с индексом с это просто 969 а люфт это чего образуется то есть это не выработка зубив шестерни это такой своеобразный косячок, здесь я уже снял, кольцо стопорное, вот, я выложу фотографии, либо они будут как картинка в картинке показаны, либо отдельно, да, отдельно наверное, слайд-шоу, прям видео строю, вот, выработка это происходит из-за того, что такая конструкция шестерни идет, то есть пас. Здесь точно с двух сторон. Из завода идет небольшой люфт. Время старта машины образуется наклеп. И постепенно он доходит до вот таких вот масштабов. Вот, Вот. Ну, с полным пуском, соответственно, этот наклеп гораздо и гораздо меньше. Ну да, раз уж разобрали, покажу основную шестерню. То есть, как устроен редуктор. Здесь запрессована шестерня, косые зубья. Шестерня не из порошкового металла, похоже, что выточена. Замечена. стали. Так. Здесь у нас роликовый подшипник. То есть не втулка. нет, ну и соответственно стопор шпиндели сальников на нем нет весьма интересно то есть не предусмотрено конструкции. Ну, по видимому смазка густая соответственно она и не ее не выдавливает хотя в данном случае выдавливало так вот. Да, сальников нет. Ну, вот такой вот редуктор. Мне кажется, все гениальное просто. Большие подшипники. Видно. Болгарка, не помню, то ли шестой, то ли с... А, нет, нет, вру. Десятый год. Точно, вот это 2010 года. Видно, что пылью побита лак, или эпоксидка, чем это было залито, то есть выкрашилась. Проводка не пострадала на якоре. У обоих болгарок якоря были целые. Якоря и астаторы. Одна была 10-го, одна 11 года. Вот, соответственно, 11 года это с индексом с. Вот как раз таки суперфланец от нее я и снимал, ее уже продал. Но это осталось так на запчасти. Подписываемся на канал, ставим лайки. Надеюсь, видео было полезным. До новых встреч. Всего доброго.